Глава 29. Ядовитые змеи. И вновь народ Божий отправился в путь. От горы Ор они направились к Красному морю, чтобы миновать землю едом. Они были подавлены и жаловались на тяготы путешествия. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды»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 и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянул на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянул на медного змея, оставался жив». Числа, глава 21, стихи с 5 по 9. Недовольство сынов Израилевых было необоснованным, а неразумные люди всегда доходят до крайностей они говорили неправду, утверждая, что у них нет ни хлеба, ни воды. Все это чудесным образом не спосылалось им благодаря Божьей милости. Чтобы наказать их за неблагодарность и сетования на Бога, Господь позволил ядовитым змеям их жалить. Их называли огненными, потому что после укуса следовало болезненное воспаление и наступала быстрая смерть. До этого времени, Израильтяне чудесным образом оберегались от этих змеев, ведь местность, по которой они странствовали, кишела ядовитыми змеями. Моисей сказал людям, что Бог до сих пор охранял их от змеев, что доказывало его заботу о них. Он сказал им, что именно по причине их бессмысленного ропота и жалоб на трудности их путешествия, Бог попустил, чтобы их жалили змеи. Это должно было продемонстрировать им, что Бог оберегал их от многих страшных бед, которые действительно оказались бы лишениями, если бы Он позволил им обрушиться на стан. Но Бог заблаговременно приготовил для них путь. Они не знали болезней, их ноги не отекали от переходов, а одежда не изнашивалась. Бог послал им пищу ангелов и дал им чистейшую воду из скалы. И, несмотря на все эти проявления его любви, они продолжали роптать, поэтому он обрек их на суды, чтобы помочь им увидеть, какие прежде он проявлял милосердие и заботу о них, чего они совсем не ценили. Змеи привели израильтян в смятение и заставили смиренно признаться в греховном ропоте. Моисею было приказано водрузить медного змея на шест, и если ужаленный человек посмотрит на него... То исцелиться. Бог требовал от израильтян определенного действия. Если они хотели жить, им необходимо было обратить свой зор к медному змею. Многие уже умерли от укусов змей. Некоторые люди отказывались верить в то, что можно получить исцеление, лишь только взглянув на медного змея. Они умерли в своем неверии, так и не взглянув на медное изваяние, поднятое Моисеем как знамя. Матери и отцы, братья и сестры всеми силами старались помочь своим страждущим умирающим родственникам направить свой угасающий взор на змея. Несмотря на бессилие и близкую смерть, достаточно было всего одного взгляда, и человек полностью исцелялся от всех последствий ядовитого укуса. В самом медном змее не было целительной силы, производившей такую перемену во всяком взглянувшем на него. Эта целебная сила исходила только от Бога. Мудрый Господь избрал такой способ, чтобы явить свою силу. Они должны были поверить в средства, предложенное Богом для их спасения. Благодаря этому уроку народ должен был осознать, что разразившееся бедствие постигло их из-за ропота и неверия в него. Повинуясь Богу, у них нет повода для опасений, ибо их великий друг защитит их от опасностей, которым они постоянно подвержены в пустыне. Евреи не могли спасти себя от рокового воздействия яда. Только Бог был в состоянии исцелить грешный и мятежный Израиль. Но все же в мудрости своей Он не счел нужным простить их беззакония, не испытав прежде их раскаяния и веры. Их собственные поступки должны были стать свидетельством их раскаяния, своим действием они должны были запечатлеть веру в условия, поставленное Богом для их выздоровления. Со своей стороны они обязаны были действовать, чтобы жить им нужно было посмотреть. Само это действие продемонстрировало их веру в Сына Божьего, которого символизировал змей. Медный змей, поднятый на шест, являл Израилю важный урок. Принося свои жертву Богу, они считали, что этого вполне достаточно для искупления грехов. Они не веровали и не полагались на милость грядущего искупителя, прообразом которого и были их жертвоприношения. Медного змея, напоминающего огненного, нужно было поднять на знамя и поставить посреди стана. Это должно было показать Израилю, что их жертвы сами по себе имеют не больше сил или достоинства, чем медный змей, но они являются только средством, помогающим направить их разум к великой жертве Сына Божьего. Такие их жертвы следовало приносить со смирением и раскаянием в сердце, с верой в великую жертву драгоценного Сына Божьего. Никто не был принуждаем смотреть на медного змея, кто хотел, тот мог посмотреть и жить дальше». А кто не верил в простое условие Бога, тот мог избрать погибель, отказавшись взглянуть на медного змея. Божьи требования не всегда по достоинству оцениваются народом Божьим. Бывает, что люди не понимают, почему Господь так с ними поступает, но все же они не должны подвергать сомнению Божий замысел. Самым лучшим с их стороны станет смиренное послушание Ему» ведь все требования Бога служат какой-то цели, которую мы можем не увидеть сразу, но поймем в дальнейшем. Израиль, странствующий по пустыне, каждый день чудесным образом оберегался милосердным Богом. Могущественный ангел, шедший перед ними, был никто иной, как Сын Божий. Он выравнивал их путь, чтобы ноги не распухали. Величие небес усмиряло и сдерживало опасных диких зверей, а также ядовитых змей, обитающих в пустыне. Сыны Израилевы не подозревали о бесчисленных опасностях, которые их подстерегали во время Перехода, потому что были ограждены от них. Эти люди с очерствевшими от неверия сердцами были недостаточно смиренны, чтобы покориться Божьему руководству. Они думали лишь о плохом. В своем воображении они рисовали трудности и лишения, которые могли им угрожать, хотя даже никогда не сталкивались с ними. Господь позволил змеям жалить их, чтобы люди наконец поняли, как они могли бы страдать, если бы Бог не проявлял к ним милосердия и не уберегал от горести и смерти. Господь только недавно даровал им чудесную победу над врагами в ответ на молитву. Господь испытал их, чтобы увидеть, будут ли они уповать на Него и доверять Ему, если настанут тяжелые времена. А они не выдержали испытания. Вместо того, чтобы взирать на Господа, они роптали на Него и жаловались на то, что Моисей морил их голодом. Господь наказал их, позволив смерти, о которой они твердили, настигнуть их. Медный змей, вознесенный на шесте, символизирует Сына Божьего, которому предстояло в грядущих веках умереть на кресте». Люди, страдающие от последствий своих беззаконий, могут обрести надежду и спасение только на том условии, которое предложил Бог. Как израильтяне спасли свои в жизни, взирая на медного змея, так и грешники могут поднимать свой лик ко Христу и жить. В отличие от медного змея, он сам по себе обладает достаточной силой, чтобы исцелить страдающего, раскаивающегося, верующего грешника.